У нашего друга, товарища из сокамерника Димона Р, да и у его команды в целом наступили тяжелые времена. Злые правообладатели кинули много жалоб на него. Поэтому поддержим Димона. Подпишись на его второй канал. Их больше, но мы сильнее. Закрутись, Борись, братан! Пронзим небеса вместе!